Квартирный дом. Есть миф о том, что на улице Ренуар в Париже стоит брат-близнец нашего стоквартирного. Однако это не так. О -о -о -о. Ходят слухи, что Кречков подготовил три варианта здания: Иосиф Сталин. Сразу одобрил работу архитектора, но не уточнил, какой именно вариант ему понравился больше всего. Разумеется, никто не осмелился уточнить эту деталь. Именно поэтому 100-квартирный дом в Новосибирске вобрал в себя лучшие решения из всех проектов. Правда это или городская легенда, сегодня никто не может сказать точно. Многие знают, что в этом доме вовсе не 100, а 110 квартир. Но кому были нужны детали, когда в городе это было первое здание такого масштаба? Квартиры изначально проектировались помещениями для прислуги. Говорят, в этот дом в гости к Николаю Грицуку приходил Владимир Высоцкий. Чертов камень. Если перейти дорогу, на территории современной детской клинической больницы можно увидеть непримечательный камень. Но с ним связано сразу несколько городских легенд. Известно, что в основании каждой новой церкви нужно заложить особый камень. Такой кусок гранита и везли для Новосибирского собора Александра Невского из Алтайской Колывани. Легенда гласит, что камень странным образом упал и задавил работника. Это расценили как дурной знак. К месту строительства храма камень везти не стали, а решили закопать прямо там, где он упал. По другой версии, лошадь, которая везла телегу с камнем, упала замертво, не довезя камень до места. Ее заменили на другую, и та тоже погибла, так и не сумев доставить его. Камень бросили на это место, и со временем он брос в землю. Так или иначе, часть камня до сих пор можно увидеть справа от входа в больницу. Собор во имя Александра Невского Одна из первых каменных построек на территории тогда еще Новониколаевска. В 40-е годы в здании собора размещался проектный институт «Промстройпроект». В 1957 году в нем разместилась Западносибирская студия кинохроники и находилась в здании вплоть до апреля 1984 года. В частности, здесь выпускался известный киножурнал «Сибирь на экране» и разные документальные фильмы. И лишь в 1988 году храм передали обратно церкви.